Широ Широ бута бута бута. У нас минус институт. У нас так. есть 25 секунд. Я зигу буду играть. Ебать, в упор, инш. Можно резать, пацаны. Я пытаюсь хок крыть. Давай, давай. Да, да. блять, ебаная игра, не резает. Блять, 15 секунд, парни, 15 секунд. Я зеленку давлю. Ой-ой-ой, Сергей. Был. Да блять! Бля, Бля. серьезно, пизда, <связь> твою мать, Богдан, блять. Вот, Бомбо вот так торт. вот пишем. Мы <связь> бомбу возле из Я не пал. Я так и знал, на пачку Ну да. Я сотый был. Как